Репутация нерадивого семьянина, закрепившаяся за 39-летним Андреем Аршавиным после его двух громких расставаний с Юлией Барановской и Алисой Казьминой, не мешает ему успешно устраивать личную жизнь. Так, сейчас в сети активно обсуждается новый роман футболиста с некой Татьяной Козырновой. С ней Андрей появился на недавнем дне рождения одной из своих подруг. Прямо во время шумного застолья Аршавина со спутницей сняла на видео для своих сторис Милана Тюльпанова, которая также присутствовала на праздничной вечеринке. На ролике пара сидит в обнимку и передает имениннице свои пожелания. Несмотря на то, что Андрей и Татьяна не пытались скрыть своих чувств на публике, на личных страницах в Инстаграме они свои отношения пока не афишируют. При этом в свежем посте в своем аккаунте Козырнова, которая является официальным дилером одного из бьюти-брендов, намекнула, что счастлива в новых отношениях. Мой любимый человек сказал мне сегодня, ты необычайно прекрасна. Что может быть лучше для девушки, чем услышать такой комплимент с утра пораньше, глядя в любящие глаза, которые точно никогда не врут. Потому что знают меня разной, веселой, вредной, доброй, взбалмошной, милой, капризной, искрящейся позитивом и грустящей из-за всякой ерунды. Эти глаза знают меня настоящую и принимают такой, какая я есть, со всем спектром моих достоинств и индивидуальных особенностей. И каждое утро я смотрю на него в зеркало с широкой улыбкой. Напомним, что новости о возлюбленной спортсмена появились в прессе вскоре после того, как он выиграл суд по алиментам против своей бывшей гражданской жены Юлии Барановской. Аршавин добился перерасчета суммы выплат на их троих общих детей. Основаниями для такого решения стали появление у футболиста четвертого ребенка в 2017 году. Дочь Аршавину родила бывшая супруга Алиса Казьмина и значительное уменьшение его доходов. Если раньше Андрей выплачивал детям половину своих заработков, то теперь на алименты будет уходить треть от его зарплаты. Напомним, что в 2018 году Андрей Аршавин завершил свою профессиональную карьеру футболиста и получил тренерскую лицензию при Академии «Зенита».